числа нашли человека с подозрением на covid 19 У вас там? Да. На следующий день приехали числа. Приехали выдали постановление, нас всех закрыли. Сколько, Сколько человек? Сколько вас? Сейчас в 50 человек. Мы вот целый апрель потеряли, да, нас заперли здесь. Непонятно для чего, зачем, как потом в мае жить. И все приезжие из других городов. С 1 апреля каждый раз. Два-три дня зараженного забирают для подозрения. И свет выключили, воду перекрыли, сидим просто так. Описательные тесты, все здоровые, работу потеряли, денег нету, На свои деньги питались, поднимали продукты, курьеры приносили душевые кабины которые, в которых нет воды нам отключили обосновав это тем что вот я экран трогаю обосновав тем что якобы где-то там что-то случилось хотя до этого уже людей предупреждали о том что возможно отключат воду у нас сегодня отключили свет, <свят> а, то есть в комнатах свет не работает, работает только у людей несколько розеток, а, то есть вот даже элементарно вот комната, То есть я открываю, я не знаю, посвятите кто-нибудь, что это выключатель. Вот выключатель, ну, соответственно, там свет должен гореть, света нет. А вода перекрыта в туалетах, о чем вы говорите? Мы Душ есть, перекрыт. В Душа нету, света сейчас будет. машина отключена.